В общих указаниях к индексам для госсталон 2012 есть слова о том, что стоимость неучтенных материалов необходимо учитывать по ТССЦ, то есть в текущем уровне цен. В нашей локальной смете неучтенные материалы учтены в базисных ценах и затем проиндексированы. Исправим эту ситуацию. Материалы учтем в текущих ценах по справочнику. Неучтенные материалы находятся в разделе «Фундаменты». Далее выполняем следующие действия. Перейдем в настройки сметы и подключим TSSC за текущий период. Укажем, что материалы будут рассчитываться по справочнику. Дополнительно укажем, что и транспортировка будет рассчитана по справочнику. Нажимаем ОК. Обратите внимание, что после выполненных настроек в смете ничего не изменилось. Сделанные настройки будут актуальны только для новых строк. Старые строки надо пересчитать. Пользуясь свойствами таблицы, отобразим на экране только строки из группы SSC01. Выделим все строки. Переведем все строки в режим расчета «Справочник». Для этого достаточно только в одной из выделенных строк изменить режим расчета на справочник. Обратите внимание, сейчас во всех строках из SSC01 стоимость обнулилась. Методом групповых операций назначим выделенные строки справочник цен. Название справочника отображается из окна настроек. Установим флажок на тип ресурса «Материалы». Нажимаем «Назначить». Удалим фильтр, и смета будет отображаться в привычном виде. Осталось навести порядок в концевике. Для неучтенных материалов индекс перехода в текущие цены надо поставить равный единице. Аналогичные действия следует выполнить затратами на транспортировку, которые учтены в разделе «Земляные работы». Строка только одна, поэтому переведем ее в режим «Справочник». Выделяем строку и методом групповых операций назначаем на нее справочник текущих цен. Тип строки «Транспортировка». В конце веке необходимо установить индекс равный единице в строке «Транспортировка». После выполненных операций смета наиболее точно отражает затраты в соответствии с выбранной методикой расчета. Рассмотренные мной примеры дают общее представление о практике применения ТССЦ и таблиц номер 1, номер 2 и 3 из главы 2 индексов для госэталон 2012. Пример был сквозной, с целью показать возможности программы пересчета уже сделанной сметы по новым правилам. Конечно же, если вы начинаете работу по созданию сметы, более правильно будет сначала выполнить настройку сметы, подключить таблицы накладных расходов и сметной прибыли, подключить справочники цен, ТССЦ, указать, какие строки будут рассчитаны по справочнику и только затем выполнять набор строк. Это сэкономит вам время.